Очень часто в первом триместре беременности, в ранние сроки беременности я получаю телефонный звонок где-то в середине ночи, и пациентка в полной истерике началось кровотечение или появились кровянистые выделения. И в большинстве случаев, в большинстве, несомненно, успокаиваю такую пациентку. Где-то около 30-40% беременностей сопровождается или кровенистыми выделениями, или кровотечением, что как бы более серьезно, чем кровенистые выделения в первой половине беременности. Далеко не всегда это означает, что беременность будет прервана. Во-первых, часто бывает так называемое инвазионное кровотечение, когда эмбрион начинает внедряться в стенку матки, это, как правило, сопровождается небольшими кровянистыми выделениями. Второе, то есть, это абсолютно нормальный процесс. Второе, что очень интересно, о чем, кстати, очень мало знают. Есть большое количество женщин, которые продолжают менструировать во время беременности. По крайней мере, весь первый триместр. То есть, какая-то часть матки еще не занята плодом. И практически продолжает функционировать, как будто женщина не беременная. Поэтому очень часто кровенистые выделения могут означать продолжение менструальной функции в первом триместре беременности. Но это как бы хорошая часть. Несомненно сильные кровотечения, или длительные кровенистые выделения требуют врачебного надзора и несомненно требуют ультразвукового исследования. Потому что иногда мы выявляем какие-то причины кровотечений. Наиболее частым является появление гематомы, так называемой заплацентарной гематомой. То есть имеется небольшое количество крови, которое формируется позади плаценты. В таких случаях мы обычно рекомендуем щадящий режим для женщины, снижение физической активности отказ от интимной жизни, и проверяем где-то через пару недель, две-три недели, и в большинстве случаев гематома становится меньше и меньше, и в конце концов исчезает.